Тух. Yes. <pope letters> <grammar> еще, кто такой? Алексей, вы кто? Но это не заказ. Я наконец-то, вроде бы, хоть чуть-чуть пристрелялся. Боже. Продолжаем сливать, сливать звание, да? Нет, nee. Яс! Yes. Ща выиграю. Чекай. Тут лоу ранги. НОУ! No. No. А, ты сильер. А в у лоу ранги были нахуй, ну всё Они а, не... а, не считай, а, не играешь. Что это? коробки бак или бак, есть один Я вообще на бак ты шо творишь, шалю первый пошел второй пошел на пальме на пальме о господи ты криворукий потому что его с... убить что зло Походу, него. Неужели? У же, ты же, ты же, ты же, ты же, ты же, ты же, ты да да же, ты же, ты же, ты же, ты же, ты же, ты же, ты же, ты ты ты кривой ты ты кривой, ты ты Эй, ч а? Эй, Страх потеряли! Там, походу, против нас играет. Я вам сейчас все жбан там. Ой, это на Най! най, О, по-моему! Вон двой, лонг двое! Хорошо, по мне! Ай-о-о! Ай, ай, ай, ай, ай. Одну голову только дал, боже. Шорт, шорт, шорт, мебе шорт! Мид, мид есть! Хорошо! Сити nice. один! Молодец! О, он мне калашик вынес, молодец! Красавчик! Лайк ему, да? да не, это, шо... же, это это же не тот. Хорошо, ну, мета я. Что, как тебе аркама напружал? Не смотрелась. Не надо мне это говно, нет. Фу. Я не буду тебе на видео ноузу мой давать, нет. Вы меня вообще без ствола оставили, вы ч чурки? Вот и все, чурка. То чурка после этого, у нас хотя бы стволы есть. Ну да Бомба Б Неважно а У меня есть один еще один, да Два, даже двое Ну-ка зажимай их Лавр Туннел Жмите Зажмите их Ну-ка, птички, ну-ка давай, покажи Где раки зимают вот. Восемь сразу. Алло, что ты творишь? Что ты твой? Раз тиктоник, тиктоник. Давай, вы где? Зеленый ты шо, ну-ка эти. А, дай ему в лоб. Плюнь! Флешбек! ну плюнь! Давай! Ой, Сильвер тебя обогнал. Фу. Итух. Прощай, кто такой? Алексей, вы кто? Я Петя. Я Петя. Алексей, который Петя, но Петя, который Алексей. Неплохо, неплохо. Неплохо. Петя, который Алексей, Алексей, который Петя, Петя Договорился? Петя Петрович, пет Петра, пет, пет петрович Петропавловск Петропавловск, да Распетровичило меня Да не говори Бамбу выбил Бамблауэр, айс yes. yes. Ой, пальма А ну, все Сэть, седаун, плиз. Ай, больно, мне учитель. Какой только не от нас на Внизу, внизу, внизу, внизу, я уже сдох, алло. Я сдох! Я пашничал, ты могу. как слышно Кто-то разогнался. обороты. Сбавь, от Что ты шо? Да ты шо? Авторские права, да? Я сейчас говорю, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Айвик дай, Айвик Го, Го фай фавиков. Это вообще-то не я тут А хуй вы орете, я не знаю, кому бросать Тээээкс Всем понемногу кидай Надо было да. 5 ай, взять Надо было 5 Айвиков ай, взять Понемногу О, Фэш Ловил, погибнулся, жертва. <сёк> жертва. <сёк> жертва. Жертва, жертва. <сёк> что это за хрень? <сёк> <сёк> Выгодный размен. Хотел пробежать. Нет, no. ты, ты китьки потерял. Ну вот вообще не ценят меня, а, гады. Вот что ты будешь мякать, а? Вот именно. Жену. Бомба, у нас море бомба. Хорошо, сейчас закончим, не надо там кончать, слышишь? Я прошу. Тебя. Так я ж быстрее. тебя. Сука, в голову уже прям стреляло. На песках один. Ой, блядь. Салам. Вот, на пальме, на пальме, на пальме еще. На пальме, на пальме, стоп, залука. Ну Ох, красавчик. Сипи yes. выруби, щиты выруби. Давайте я сейчас покажу легко. пожбан получишь, да, у меня. Легко ему видите или. Ну-ка, контент не гони. Контент пошел. Ой, неплохо контент, да. Хорошо, нам будажики пойдет. Нет, он мне тут не нужен... Ух, ух. отсюда! Что? Да ооо! А что а такое? Не, не летит ему в голову, там, там бомба на, на на пальме! Тиктоник один! Какой тиктоник, тик да о чем? Да, тиктоник один. Это Титаник, Смотри, его, его, его. Это Титаник, даже я знаю! Тектоник. Не это ты, блять, Тектоник. Тихо, брыкдансер. Хочешь историю? Хочешь историю? Нет, я по быстрому. Тоже хотя бы быстро. Нас нечто что-то пошло не так. Да. Относительно. Давай. Да, тебе хочу рассказать. Давай. Я уже рассказал историю. Программа история. ты такой, Иван Макс? Иван Макс. Вс ⁇ бегай. второй здесь, бомба. Хорошо. Здравствуйте! Как так ты блядь! Здравствуйте! А вы готовы! Раскидываю бомбочки там, вот да, они Они в огоре <сёк> два брата с кролика стояли! У Максима Чуйка надо брат в кролика! У меня <сёк> <Нет, ты> не... ребята! <сёк> Я тоже на контент идет. О, вон там! запах контентом ты, чё, я, только не сдавайте запах контента да да да да да да да да да да да ты да да да да да ты да да да да да Далт, ну я, я же тебе попросил я... помочь, идиот! Я того пикнуть не могу. Серьезно! Ты хочешь? Я два раза полностью перезарядился, не убил его. Я такой бомб, король говорю, а ему пофиг. Вс, я сейчас солю вам специально. О! Смотри, глобальное серебро, замолчи! Не хочу! А да да Лобан, я истребовала одну Все на, пацаны Б на подистре не говорят Да ты, праву, ты ну, дебил! <с Carnaval> Улица перед ногами Сам я вальнул? Ой, попал А по ним стреляешь, ты передо мной носишься я хотел сделать на экран. Туха, но у меня что-то пошло не по плану. Как обычно. Что? Ой, спасибо. Русские мясники. Да нож просто. Да хватит. Удум был на виду когда-то. Да блин, на нож хотел, ага. Дай. Дай. Дай, дай, дай, дай, дай, Гори, гори, дай, дай, дай, дай, Yo, теперь Ник остался, Ник остался, Ник остался, Ник